Ребята, всем привет! С вами Виктор Алексеевна, и сегодня мы разберем с вами задание под номером 5. Итак, в этом задании человечек рассматривает установку однотарифного или двухтарифного а, электросчетчика. Значит, в чем отличие? Однотарифный. Вы пользуетесь целый день электричеством и умножаете только на один тариф. Дальше. Что такое двухтарифный? Днем вы платите по одной цене, ночью по другой цене. У меня у подружки папа стирает в основном ночью. Почему? Потому что тариф ночью намного дешевле, чем днем. Итак, читаем условия. Хозяин квартиры планирует установить в квартире счетчик. Он рассматривает два варианта. Цены на оборудование указаны в таблице. Обдумав оба варианта, хозяин решил установить двухтарифный счетчик. Через сколько дней непрерывного использования электричества экономия от использования одного счетчика вместо другого компенсирует разность в стоимости установки двухтарифного счетчика и однотарифного вам сначала надо найти разницу между деньгами, которые вы потратили на счетчик и на его установку. Соответственно, 8675 нужно отнять 5000. Получается 3675 рублей. Это экономия, если мы установим однотарифный. Но вам нужно посчитать сначала расход, который э, будет в деньгах э, при использовании однотарифного счетчика. Для этого что нам нужно? Значит, если у нас нет здесь деления на день и ночь, мы умножаем на 24 часа. 24 часа. Человек в час расходует 3,5 кВт и оплачивает за каждый киловатт 3 рубля. То есть расшифровывается это умножение именно так. 24 часа он э, приблизительно использует 3,5 кВт в час и умножает, ну, то есть и стоимость этого кВт составляет 3 рубля. Считаем. 24 на 3, 60 плюс 12, 72. И три с половиной умножаем на 72. Итак, если наш персонаж будет использовать этот тарифный счетчик, то в день он будет платить 252 рубля. Тогда давайте посмотрим, сколько денег он будет платить, если будет использовать двухтарифный счетчик. Итак, если за однотарифный мы с вами узнали, это 252 рубля, теперь нужно понять, как мы будем платить, по двухтарифному счетчику. Значит, как будет складываться цена? За день мы используем в час 3,5 кВт, умножаем на дневной тариф в 3 рубля и считаем дневные часы. Если ночных у нас будет с 11 ночи до 6 утра, соответственно, это будет 7 часов, тогда получается, дневных часов будет 24 минус 7, то есть 17 часов нужно посчитать. И считаем ночной Ночное потребление три с половиной киловатта примерно в час умножить на тариф полтора и умножить на оставшиеся 7 ночных часов. Считаем вычитание десятичных дробей очень такая популярная тема на наших занятиях: десять минус пять, пять, девять минус два, семь, одиннадцать, минус пять, шесть и четыре минус один, три. Смотрите. Какие цифры у нас, да, вроде бы похожие? Так, и смотрим на вопрос. Через сколько дней непрерывного использования электричества экономия от использования двух тарифного счетчика вместо однотарифного компенсирует разность в стоимости установки? Значит, нам надо поделить разницу в установке счетчиков на разницу в использовании этих двух счетчиков. По правилу деления десятичных дробей. Переводим две запятые, два нуля добавляем, если у числа не было запятых. Тут в целом и без столбика понятно, какой будет ответ. Числа слишком хорошие, чтобы их считать. Разница будет в 100 часов. В ответ вы должны записать 100.